Всем хаешки, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал Axel Games. Мы с вами продолжаем играть с Outlast, который в нас вошел. Мы его решили попробовать, попробовал он нас на прочность. И мы остановились на том моменте, что мы добрались. Нет, нет, нет, стоп, мы выбрались из психушки, в которой нас закрыли. Дошли до этого момента, и нам сказали: Падай! Документики. И нам сказали, следуй за кровью. Down the drain. Ну, я не очень горю желанием туда прыгать, но ходу надо. Ой, блядь, какой кошмар. Если закрывать за собой двери, это задержит ваших... При... Каких, блядь, преследователей? Давайте без преследователей. Эээ, заперто. Заткнись. Дай мне подумать. Тихо. Пошел нахуй. Это были не эксперименты, а ритуалы. Черная магия. Это он про кого? Блядь, да стой, открой. Так, смотри, здесь можно подкрывать, спрятаться, либо в шкафчике. Но я думаю, лучше под кроватью. Но удвинули тогда. Хоба, блядь, паркур, Mirror Sage. Че, бля, делаешь, дурак? А если я не буду к тебе подходить? Веди себя тише. Хорошо, друг. С удовольствием. С удовольствием буду вести себя тише. Значит, вы. Кто? Еще один сучицы. В смысле, блядь Какого хера? В смысле, веди себя тише. Ребята, блядь. Ладно, тихо, тихо, я, я пока молчу просто. А че он на меня натянулся? Пошел нахуй! Хрен голожопый. Он ушел? Ох, блять, у меня сейчас вся еда в желудке перевернется просто. А, он ушел. А куда он ушел? А, в ушах звенит. А куда ушел этот психбольной? Я веду себя тише. Куда уж тише? Я просто тихонько здесь хожу. Так, тут есть шкафчики. Uh, follow the blood. Хорошо. Тихо. Мне показалось, что кто-то идет. Я слышал, как ножки топали. Реально. Но он в дверь не ломился. Он просто ее открыл. Нет, пошел нахуй кусок рванины отошел от матери как хорошо что они открывают шкафчики ну не там где ты сидишь Юрки. Ох, Юрки. юрка ох юрка угу. давай давай кукарекай отсюда дружочек он ушел это сильно объемный звук Мерков Какой-то странный звук в игре Вам не кажется? Ну ладно, наверное это единственное что Блядь, дурак Он ушел куда-то Пошел он нахуй. О, а, а что это? Ох, блядь. Э, заперто. Бля, опять волака состоят. Терпение. усмирили все свои желания но теперь прямо сейчас теперь-то мы себя побалуем да. голожопая пошли на мои. вы можете двигаться в бок что там происходит блять или это то или это то крыло где я больной сидел они ушли куда-то. Бля, еще что-то будет. А, их нету. Смотри, никого нету. Ч ⁇ блядь, происходит? Страшные двери, блядь. Ой. Перелась. Я могу пойти сюда. А могу пойти сюда. Душевые. Шаурс. А что здесь? Уяу. что нужно сдерживаться это ты сдержался ебать о смотри какая-то ключ карта пиздец куда здесь идти Выберитесь через душевую. Нет, нет, я здесь посижу. Пошли вы нахуй. Они ушли. Ой блять, там кто-то ходит. Куда блять бежать? Где я блядь? это такое что это здесь можно наверх подняться это что короче там я смогу как-то подняться наверх У-у-у-у, блядь, что за кусок дерьмища? Почему я в это играю? Я весь дрожу, просто как сутин сын. <звук> а, понял! Понял, <звук> я понял! Пошел такой! Ох, сука, дурак! А ч я сделал, бля? А он где? баный сыровар, блядь! баный сыровар! Сука, поселочек, пошел, нахуй! Блядь! Ох, блядь! Твою мать, сколько трупов. Идите обходной путь. Осторожно. Что И? это? Где, блядь, Я сюда нас? Боль. Бежать! Шел нахуй! Бежать! Блять, я приехал нахуй! У -у -у -у! Ой, блять! ебаная сыроварня! Еблан, блять! Ой, дурик, блять! Ох, сука, инстерика! Наверх. Сука. Я не хочу в это играть больше. Только тенься, блядь. Хитман ебаный пранк, Дави его нахуй. Спасибо, друг. Спасибо, друг. Спасибо, друг. Так, смотри документики. Ты что там делаешь, дурак? Мне наверх или сюда? Наверно наверх. Блять. Батареечка. Блять, долбоёб, пошёл нахуй! Себя ударь, кусок говна ебаного. На меня так Решил, что можешь... а? Шелковистый, шелковистенький. Это меня так назвали, только что. Угу. Дрочите? А я знаю, что вы дрочите. Блять, людей жалко на самом деле этим все. Так, следуем за кровью. И где мы, блядь? Оо, пиздец. Вал-ридер. Вал-ридер. Валлеридер. Пизда. Вот тебе и душевая. хера я вообще делаю здесь батарейка еще нормально батареечка еще нормально там кто-то будет забывает ебать опять канализация я помню эту канализацию Сука, в ты были канализация здесь канализация везде канализация блять. можно не надо так тут какой-то друг лежит дядя ты как так мне на я так понимаю мне в эту дырку в эту дырку залазь да вон и свет горит но мне кощем так я если не ошибаюсь мне кажется что здесь все не так просто как было давайте ка мы не будем ходить по воде и привлекать лишний шум. О, блядь. О, Кого-то разгибало. Вот тебе и мой выход. Выхода нет. Куда идти тогда? А, вон еще одна дырка. Или я из этой дырки пришел? Не, наверное, мне сюда. Да, наверное, сюда. <реклама> Короче, она должна воду слить. <реклама> <реклама> Сука, супергерой хуев. Какой он страшный. Это самый главный подопытный, да? Карис. Тихо. Предлагаю пока побежать направо. Пока его нету. Да че мы нахуй боимся? Пошел он нахуй. Уебок этот жирный. Ну серьезно, я чё, блять? Для кого я растил свою это вот, вот, это вот? А я тут спрятаться смогу? Ну, вроде как смогу. Пошел. Так, один есть. Ой, блять. Как вообще люди в это играют, блядь, и проходят до конца? Ну, Крис, наверное, должен был услышать, правильно? Кристиан. Кристиан, залупистиан. Иди сюда, мой маленький толстенький комочек. Почему ты не приходишь ко мне? Я один грущу за стендом. Крис, Ужинать! Иду, мам. Идет, идет, слышу. Сердце быстрее биться начинает, значит это рядышком. Либо я сам себя наебал. Тихо. О! Поросеночек. А, он в шкафчике полез. Он оба шкафчика открыл? Ты чё, сучара? А какого хера он оба шкафчика открыл? А если бы я в одном из них сидел? Все, он ушел. Тихонько. Да, вон он уходит. Давай, давай. Укарекай. Пиздец. Мне нужно именно туда, куда он пошел. Батарейка? Батарейка. Херов, ублюдок. Но он же меня в темноте не видит. Правильно? Где он там ходит, блядь? А, так я могу успеть проскочить. Вот тут я не успею проскочить. Смотри, падла какая. Купок в тени. а а хорошо. Ну все, пошел ты нахуй, Крис. Идет сохранение. Сохранение мне нравится. Вот сохранение это хорошо. Спуститесь по лестнице на нижний уровень. Ебаный сыр. Вы понимаете, куда еще ниже? Я и так в канализации. Анализации. А где Крис? Ну явно не тут. Вот он тут. Кристофер. Робин. Нюхай Бэброид. Побежал. Побежал. Нет, не побежал. Я был уверен, что он побежит за мной. КРИСТОФЕР! Бежим! Да, бежим! Интересно, а почему он не может сюда спуститься? Он же не долбоеб. Или можешь сейчас, прикинь, за мной прыгает. Вот это я бы сейчас обосрался просто. А! Где я, блядь? Здравствуйте. Почему вы плаваете без шапочки? Тут же ничего не будет. Блять, и этот висит. Вы здесь делаете, ребят. А! Блять, ебаная труба. Проститутка трубная. О, привет! <смех> Дурик, блядь. О, это какое у нас женское отделение? Там было написано fmail, training что-то такое. Админ-блок. О, я там был. Административный блок. Почему там кого-то только что разорвало херам? Блять, Почему нельзя было с собой пистолет взять? Я бы выиграл уже эту игру. Батарейка. Так я... как вот, вот, какие эксперименты мертвый доктор ставит на, на, на живых пациентах? Вот в чем вопрос? О, я помню доктора, который нам пальцы отхирачил. А это, я так понимаю, у тебя торговая лавка, да? Одежда сохнет, блядь. Что они с вами сделали, а, ублюдки? Что, мне так жалко уже этих людей? Прям максимально. Так, ну что? Следует за кровью, ебать. В какую сторону? MailWord, жен... А, выход из канализации. По-моему, женское отделение было. Ага, пошел я нахуй. Нет, видимо, мужское. Я здесь ни одной женщины не увидел. Еблан, блядь, ты нахуя это делаешь? Сука. Что это? Батарейка? Ой, это кишечник. Че это? Ну вы заметили, что здесь одни мужики лежат? Женщины. Блять. И что, долбоеб? Издувас, Я ухожу. Там что-то в воде живет. Надеюсь, мне по этой воде не придется лазить. Если ты меня сейчас испугаешь в трубе.. Я тебя найду и накажу, блядь. Не надо пугать меня в трубе. Куда идти? Не, не сюда. Блядь, сейчас стопудово какая нибудь херня вылезет. Прайджу. Фрегал, фрегал, Фрэгл. Фрагиле. Бля, это сейчас все рухнет здесь, мне кажется, или что? Что за звуки? Пиздец. Да нет же ж, блядь, какая вода? Я не пойду. Куда мне? у них в воде живет что-то батарейка а куда как выбраться куда ну замени а как выбраться То подожди, так а куда мне выбираться тогда? А, бля, тупой. Опять? Кристофер! Но меня я знаю, что поросеночек будет меня всю игру просто преследовать. Это я точно помню. Он уже здесь, да? Тихо. Фу! Сука, дурак. Хо! Хо. Хоба! Вот сейчас он здесь будет, по-моему, да? Нужно будет его обойти. Да, да, да, вон сука, ходит. Где он идет и куда? Пошел ты нахуй <св <Boy> <свист> Пошел нахуй, себе сначала помоги, долбоёб Ох, блядь Помочь он мне хотел И <свист> <свист> кто такой, блядь? Блядь, нет, он меня... Ты, долбоёб, зачем ты меня ударил? Дубинкой, блять. Побежали, побежали, друг, бегут за тобой. Мне пизда просто. Почему я опять спустился в какую-то канализацию саную? Чел со связанными руками бежит. Куда он исчез? Вот а магик, вот а фака магик, блять, почему он исчезает? Да ну нахуй. Mail Word. Мужское отделение. Доберитесь до нижнего этажа. Хорошо. Бегай. Привет. Ты как? Нормально? Блять, сбила просто. Так, кровавый след. Так это я же здесь бегал, блядь, нет? Ну, конечно, блядь. Надо двигать. Ну, а куда мне еще идти? Надо двигать. Здорово! Нет? Так, тут закрыто. Тут тоже закрыто. Хорошо, что они не сделали сраных скримеры, которые типа Ты дверь такой открываешь, а у тебя перед лицом. И ты все, обосрался. Я слышу, как женщина разговаривает, и мужчина. уснуть. Верники ждет. Верники это доктор, да? Ебать. А, о, вижу, смотри. Тихонько. Ну, музыка такая, какая-то скрипка, блядь, давящая на уши. Можно, пожалуйста, хватит. Да. Мясо хочу, мясо, хочу, Какого мяса пошел нахуй, мясо, блять, на шамаровский рынок, рыно, блять! Быстрее! Сам ты продукт, блять! Пошел нахуй! Тихо. Бальридер, вроде Битер. Блять, пошли нахуй! Да, блять. Не такой скользкий, как ты, блядь. Блять, ну конечно же, нахуй. А я и не прячусь пошли в пизду. Какие деньги, блядь, ты долбоб. Блять, помогите нахуй. Что это у нас? Ты ведь не один из них, да? Быстро! Залезай в подъемник, если хочешь жить! Хочу! <сорвание> Правильный выбор, дружище! Ебать! мой а ты же парень того долбаного священника! Зашел, блядь! Его свидетель, или как он тебя называет? Видать, устал. А давай-ка отдохнем, дружище. Пропустим по бокалу мартини, потолкуем... Что ты с собой сделал? Ла-ла. Ла-ла. А ты тяжелее, чем кажешься. Небольшой разряд тебя не убьет. Ладно, вот так, чтобы руками и ногами не размахивал. Ну, пиздец. Я помню этого врачишку. Докторишку Ссанова Обожаю горный воздух по ночам Блять, выход Не хочешь выбраться наружу? Прогуляться Выход, Вперед, блядь Вперед, я подожду Давай, можешь бежать Я не тороплюсь Нет? Ну ладно Сукин Суровый как кремень мне это нравится. Хорошо, вот сюда. Блядь, посмотри у него какие там присоски, блядь, какая циркуляция, фильтрация крови. Так он вообще жив. Если здесь все вот такое старое, обесшлявое, завесшлявое, вот это все забитое, перебитое досками. Почему здесь до сих пор вообще кто-то находится? Тебе и такие язык все равно ни к чему был. Истину говоришь. Мне как раз надоело лизать наклейки. Пиздец. Чего, блядь? Вот мы и пришли. Спасибо, что заглянул. Сейчас мы приступим к консультации. Дай я только вымыю руки. И мы сразу. О! -о, -о. Ха -ха -ха. Прям как в кино. А пока просто поговорим. Пиздец. Голая жопа. Ты только сейчас решил знаешь, меня Много волнует, что ты так много времени проводишь с отцом Мартином. Надеюсь, он не одурачил тебя всеми этими библейскими штучками, мол, он праведнее бога. И... Я никого не хочу оскорблять, но... Порой он смахивает на психа. А ты, Это понятно. Люди напуганы, тянутся к богу, как и к другим путям спасения. Увы, бог умер с появлением золотого стандарта. Теперь мы верим в нечто более конкретное. Хочешь заплатить Питеру, а Поля. Иначе никак. Убийство самое простое решение. Ну а что если все деньги вдруг исчезнут? Они становятся новым объектом веры. Вот для этого я тебя сюда и привел. Ты че, блять, из унитаза их достал? ты... поверил. Ты следишь за моей мыслью? Дайся, тебе еще многое нужно быть. О, так и лучше, да? Понял, чего мы добились. Превратили потребителя в средство производства. Эта идея сама себя будет продавать. Блять. Ну и что, я моты... мотыляю. А, до этого ты не мог выбраться, блядь, сам, да? Ргай. <свистит> Пиздец. А. Так.